Мои щенки тоже очень любят подарки и сладости. И так как скоро будет День Святого Николая, а вы же все знаете, что святой Николай носит сладости всем послушным деткам. А мои щенки не только послушные, но и самые отважные смелые. Поэтому я решила их побаловать сладким. Я на минутку. А пока, пока я отлучусь, вы напишите мне в комментариях. Вы уже написали письмо Святому Николаю? Что же вы его попросили? Жду ваших комментариев. Вот это мои щенки обрадуются! О, о еще чуть-чуть! Вот так! Тут будет самое дело! Ну что же, давайте быстрее позовем весь щенячий патруль! <р мире lost noise> Райдер, что случилось? Ты нас вызывал! Мы на месте! Слушаем твою команду! Мы уже бежим! Просто я для вас приготовил сюрприз. Ух ты у ты! Сюрприз люблю! Просто обожаю сюрпризы! Но так как ты у нас самый нетерпеливый крепыш, тебе самому первому я отдаю шоколадку. Шоколадку! Хочу, хочу, хочу шоколадку! Спасибо, Райдер! Вот, держи! Твоя шоколадка! Желтого цвета! Это за то, что ты был самый послушный, самый отважный щенок! И всем помогал! Вот это да! Работа мне в опорту! тебе! Держи! Спасибо, Райдер! Рокки, а это шоколадка зеленого цвета тебе! За изобретательность! Спасибо, Райдер! Даю зеленый цвет! Машал, а это шоколадка красного цвета тебе! За то, что ты всегда нас умеешь развеселить! Спасибо, Райдер! Я буду продолжать в том же духе! Ой, ой и, и, извини, Рокки! Зума, а это шоколадка коричневого цвета! Шоколадная и с печеньками! Это тебе! Ты нас всегда выручаешь на воде! Молодчина! Ух ты! Посмотрите, ребята! У меня с моими любимыми печеньками! Вау, ау, ау, ау. Спасибо, Райдер! Всегда пожалуйста! А у нас осталась еще одна девочка! Скай, я знаю, что твой любимый цвет это розовый! Но ты уж извини, розовой шоколадки мне Зима, праздники и подарки Если да, то ставьте лайки этому видео Посмотрим, сколько нас таких любителей Чао, пока, до новых встреч Привет, ребята У нас сегодня очень интересное видео Я приготовил щенкам Очень классные подарки Хотите посмотреть? Тогда поехали Давайте первого позовем М -м, Кого позовем? А давайте Рокки Рокки Рокки! Хм, не слышит. А давайте еще громче. Рокки! Да, Райдер, я тебя слушаю. Рокки, у меня для тебя есть очень классный подарок. Хочешь посмотреть? Очень хочу. И ребятам наверняка уже интересно, что же это за подарок. Ну тогда держи. А вот и мой подарок, Рокки. Тебе нравится? Ух ты, Райдер, это палатка! Мне очень нравится. ребята. Смотрите, это палатка, как и я зеленого цвета. Райдер, здесь есть даже спальный мешок. Ух ты! Спасибо тебе большое! Пойду прилягу что ли? Как же здесь тепло! Можно собираться в поход. А теперь давайте позовем крепыша. Крепыш! Бегу, райдер! Что случилось? На задание нужно выезжать? Нет, нет! Я приготовил для тебя подарок! О, подарок, подарок, подарок! Уже хочу смотреть. Ого, Райдер! Какая классная палатка! Смотрите, ребята, она у меня двух цветов! Это желтый и оранжевый! Классная, правда? О, мне так нравится! Спасибо, Райдер! Пожалуйста, Крепыш! Посмотрите, ребята, как здесь хорошо и уютно! Ух ты! А теперь пришла очередь Зумы! Зума! Зума! Да, Райдер, я уже здесь. Жду твоей команды. Зума, я тебе хочу кое-что показать. Давай, давай. Вау, Райдер, вот это так сюрприз. Как мне нравится. Смотрите, ребята, в моей палатке два цвета. Это оранжевый, как мой костюм. И коричневый, шоколадный, как и я. Круто, правда? Прям не хочется отсюда выходить. Ребята, а теперь давайте вместе. Вместе со мной позовем где? Ага, я здесь, Райдер! Я здесь! Тебе нужна моя помощь? Ну, как бы не совсем! Сейчас увидишь! А, Ой, извини, Райдер! Это я от радости! Смотрите, какая у меня палатка! Тебе нравится, Кай? Очень нравится! А можно, можно? Можно я туда зайду? О, какая красота! А какая мягкая подушечка! Смотрите, ребята! Моя палатка двухцветная. Здесь мой любимый цвет розовый и сиреневый. Классная, правда вам нравится? И мне нравится. А теперь, кого же позовем, ребята? Может, Маршала? Маршал! Маршал! иди сюда! Ой, ой, ой, ой. ой, извини, Райдер, Ну я как всегда. Райдер, ты меня звал? Ага, звал. Посмотри, что я для тебя приготовил. О, для меня? Это что, сюрприз? Ну да. О, люблю сюрпризы, люблю. Давайте, ребята, посмотрим, что же Райдер мне приготовил. Уж очень интересно. Ого, Райдер. О, класс, вот это круть! Это же палатка. И не просто палатка, ребята, посмотрите. Она красного цвета, как и мой костюм. И смотрите, здесь подушечка моего окраса. Белый. Черные пятнышки. Это окрас далматинца. Как классно, классно, классно. Райдер, спасибо тебе большое. Ну все, я здесь жить остаюсь. Спасибо тебе, Райдер, большое. Не за что, Маршал. Ребята, а у нас остался еще один щенок. Это Гонщик Чейз. Давайте не будем заставлять его ждать. И позовем Гонщик. Гонщик Чейз. Я здесь, Райдер. Жду твоей команды. Говори, что нужно делать? Ничего, стоять. И смотри. странные хм, странное задание, ребята. Вам не кажется? О, Райдер. Классно, это же палатка. Смотрите, ребята, это палатка синего цвета, как и мой костюмчик. Синий. И здесь, видите, мой значок. Значок звезды. Это полицейская палатка. Хм, Кончик, мне очень приятно, что тебе понравился мой подарок. Хм, еще вы Райдер. Теперь я понимаю, почему ребята приходили от тебя такие счастливые. Но никто не рассказал, в чем дело. Ух ты! Классно, здесь так тепло и уютно. Ребята, вам нравится моя палатка? Спасибо тебе, Райтер. Не за что. Ребята, а вот и наши щенки в палатках. Гончик Чей, Маршал, Ротти, Зума, Кай и Крепыш. И все палатки такие классные И щенка у них так уютно Ребята, а напишите нам в комментариях Чья палатка вам понравилась больше всего Пока-пока, до новых встреч Итак, лучший футболист года Маша Забивает свой гол А лучший вратарь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 О, ух ты! Это же шар сюрпризом! Ребята, а вы знаете, как он называется?